World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. Наш фонд – это инвестиционный млм проект Стартовали мы 7 декабря 2019 года и успешно развиваемся уже год и три месяца. Руководитель и основатель нашего фонда – это Денис Сологуб. Что могу сказать от нашей администрации? Работает честно, прозрачно и платежеспособно.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 В нашем фонде регистрация довольно-таки простая. Единственное, что нужно указать при регистрации, это почту Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. У нас подтверждение регистрации, вывод денежных средств и перевод между партнерами внутренний подтверждается через вашу почту. Поэтому почта должна быть в рабочем состоянии. Ну, и давайте я вас немножко познакомлю о, с нашим фондом. Фонд наш – это, как я уже говорила, инвестиционно млм проект. В нашем фонде есть... Сейчас я сделаю скрин, чтобы было... Удобно рассказывать и показывать, и рисовать. Значит, в нашем фонде есть две инвестиционные площадки. Это инвестиционная площадка... Сейчас, секундочку. Инвестиционная площадка это «Фортуна Инвест». Это инвестиции на бизнес, который находится на земле в городе Сочи. И в городе Адлере есть такая инвестиционная игра сейфы от World Money. Здесь можно инвестировать а, с 500 рублей, 2,5 и а, с 5 тысяч. Там у нас три сейфа. А, а вот именно бизнес на земле, который находится, инвестировать можно а, с 500 тысяч, миллион и выше. А, Здесь, хочу сказать по поводу этой инвестиции, у нас заключается официальный договор через адвокатов, с администрацией и с теми инвесторами, которые дают именно эти инвестиционные места. У нас есть две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини». И автопрограмма «Энергия». Автопрограмма «Мини». У нас вход можно начинать с 500 рублей. А делать за один круг с малым количеством партнеров, я сегодня вам покажу, расскажу, мы зарабатываем 39 750 рублей. А вот программа Авто Энерго здесь вход уже 30 000. И за один круг вы делаете 2 400 000. 1000. шикарная площадка с очень хорошим как вы видите доходом есть у нас такие площадки как word money мы как только начинали стартовал наш фонд мы стартовали всего лишь с одной площадкой а вы посмотрите как мы развились за год и три месяца и на этой площадке всего вход можно начинать с 1000 рублей и за один круг вы сделаете с малым количеством партнеров. На этой площадке разработано 18 стратегий, где вы можете, как я уже сказала, с малым количеством партнеров сделать 86 тысяч заработать. И активируется у вас за 20 тысяч площадка Golden Ring. А есть социальная площадка, она называется PD. И только на этой площадке у нас есть абонентская плата. Каждые 14 дней. Здесь за один круг вы зарабатываете 3 800 и за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. Дальше идет у нас площадка Golden Ring Mini. Это сделано помощь нашим партнерам. Так как на площадку Golden Ring у нас вход 20 тысяч. А чтобы был доступный вход для всех слоев населения, здесь можно входить всего лишь с тысяч, а с удвоителя. Мы сегодня я вам покажу и расскажу, как можно с малым количеством партнеров выйти на очень хороший доход. Есть такая площадка, как Бэхомы. Здесь всего лишь один рабочий стол. Вход составляет на этот стол 500 рублей. И делаете вы за один круг, зарабатываете 3000. Есть такая площадка Клевер Мини, где у нас за один круг вход составляет 300 рублей, а за один круг вы делаете 18 750 рублей. А есть такая площадка Клевер, где они одинаковые, маркетинг совершенно одинаков, но вход сюда составляет 3000 а вот зарабатываете за один круг, вы здесь уже 187 500 рублей. Вот такие вот у нас есть шикарные площадки. Я хочу сказать вам еще по поводу наших, не у всех смотрю, Партнеров заполнен профиль, ребята. Ведь вы же будете приглашать партнеров, с вами, и вы заполняете профиль для своих партнеров, чтобы они имели связь именно со с вами, как со спонсором. Потому что у нас на площадке Golden Ring Mini и Golden Ring. У нас брони выставляет, реинвест управляет вашими реинвестами, вернее, управляет ваш спонсор. Поэтому вы всегда должны быть на связи со своим спонсором. Кто не указал скайп, пожалуйста, пропишите скайп или же можно прописать телеграм. Укажите, пожалуйста, свою страничку ВКонтакте чтобы мог ваш партнер связаться с вами. Также для того, чтобы а, работать и пополнять, зарабатывать и, и выводить свои заработанные денежные средства, нужно прописать свои кошельки. М вывод у нас а, ежедневно, а, нет никаких препятствий для вывода. Сколько заработали, столько и выводите. А, хоть миллион заработали за один день, пожалуйста, ставьте на вывод и выводите. Раб вывод у нас на Perfect Money и Pair кошелек. А вот пополнение у нас подключена касса фрей что значит касса фрей ребята и вы все уже те которые работают и знаете, что она берет за транзакцию очень большие деньги. Да, там можно пополнить и со Сбербанка, там можно пополнить с кошелька можно пополнить с Яндекс деньги, можно пополнить с криптовалютой. Но за транзакцию берет касса Фрей. Я вам, если вам нужно пополнение, вы всегда можете добавиться ко мне, к Лене или к Денису. Можно пополнить без процентов, через карту Сбербанка нашего фонда и можно пополнить через наш паер-кошелек нашего фонда. Поэтому... Не, не делайте никакую проблему о том, что а вот, э, по поводу того, что э, за транзакцию берутся такие большие деньги. Ну и, конечно, аватар. Я смотрю, что у некоторых партнеров не установлен аватар. Ребята, а еще я увидела, сегодня просматривала структуру и увидела о том, что у некоторых партнеров стоят то цветочки, а то птички то какие-то зверушки. Ребята, ну вы же пришли делать серьезный бизнес. Я вас очень прошу, пожалуйста, поменяйте свой аватар, установите свою фотографию. Она выбирается очень легко. С вашего компьютера выбираете фотографию. Как только приходит сюда вот код от вашей фотографии, нажмите кнопочку «Сохранить». И не забудьте, конечно, сохранить, нажать кнопочку «Сохранить», когда вы заполните полностью все ваши... Полностью весь ваш профиль. Ну и вот теперь давайте мы перейдем а, а, к, а, к тому, что а, к нашему... Господи, где мой этот самый скриншот? Прошу прощения, ребята. Перейдем а, именно на а, а, слайды и начнем презентацию именно с нашей новой площадки, которая у нас стартовала 25 марта. Это автопрограмма Энерго Мини. Как вы видите, что здесь всего лишь 5 столов. Эти столы у нас есть у нас накопительный. Именно стол. Это у нас идет третий стол накопительный и пятый стол у нас как вы видите полностью выплаты а зеленым отображается у нас эта выплата вам идет на кошелек голубым отображается это идет выплата вашему спонсору чтобы вы знали ну нет у нас здесь никакой привязки именно к первому столу, как на других площадках. Что первый стол покупается в обязательном порядке. Здесь вы можете начинать с первого стола. Вы можете миновать в этот первый стол, сразу заходить на второй. Можно миновать этот стол и заходить сразу же на а, третий стол. Выбираете любую стратегию. Я, у нас а, есть даже те, которые выбрали а, сразу четвертый стол и заходят на 6000 и сразу же а, выходят на стол выплат. Но это не всем по карману. А Начнем мы с того, что вы активировали, зарегистрировались и активировали всего лишь за 500 рублей первый стол. Что дальше будет происходить? Вы не сидите, а приглашаете первого партнера. Первого партнера у нас на этом столе идет реинвест за спонсором. Что это значит? Это значит о том, что у вас открывается этот первый стол, и вы... Летите к своему спонсору и становитесь к нему на первый стол. Ребята, на этой площадке спонсор не управляет вашими реинвестами. Я делаю акцент на то, что добавилась одна, один партнер и говорит, выставите мне реинвест. Какой реинвест? На этой площадке спонсор не выставляет никаких реинвестов. Следующий, вы пригласили второго партнера, идет 500 рублей за морозку. Приплюсовывается к это, к третьему партнеру. И здесь с накопительного у вас сразу же покупается второй стол за 1000 рублей. Ваш первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 750 рублей на баланс для вывода, а 250 идет вашему спонсору. Ваш второй партнер закрыл и приходит, становится к вам на это место. У вас тысячи рублей, рублей идет в накопительный баланс. А третий партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И тоже тысячу приплюсовывается ко второму партнеру. И у вас идет автоматом покупка третьего стола за тысячи. Ваш первый партнер не сидит и не ковыряется в носу, а приглашает партнеров. Не, работает в соцсетях, в мессенджерах, в, в, в телеграме, в ватсапе, в вайбере, везде. Делает посты в соцсетях, не сидит, а именно приглашает. У нас бизнес построен только на приглашениях. Ребята, никому не верьте о том, что можно в интернете бизнес вести без приглашений. Нет таких, такого бизнеса в интернете. Поэтому уж говорю, нужно приглашать. Вот ваш партнер пригласил, закрыл свой первый стол и пришел, стал к вам, закрыл, вернее, второй стол и приходит, становится к вам сюда, на это место. Вас, как я говорила, это стол накопительный. 2000 идет накопительный баланс. А второй партнер то же самое дублицирует вас дубликация у нас в нашем сетевом маркетинге в обязательном порядке. Если вы не будете дублицировать своего спонсора, вы никогда не добьетесь успеха. Это я вам честно говорю. Уж поверьте мне, я прошла в интернете уже более 10 лет и прошла огонь, воду и медные трубы. Я, как, может, кто еще не знает, ходила и по хайпам, и по всем этим стартапам. Так что, ребята, я прошла огонь, воду и медные трубы. Вынесла оттуда самое ценное, это опыт. И вот сейчас я делюсь с вами этим опытом. Второй партнер закрыл и приходишь, стал сюда на это место. И у вас опять идет 2000 в накопительный. Третий партнер то же самое продублицировал и пришел, стал к вам на это место и принес тоже в накопительный 2000. И у вас с накопительного баланса снимается 6000 и активируется автоматом четвертый стол. Вот первый стол, первый партнер приходит... У первого партнера он тоже сидит. не и работает, и у него уже есть своя структура, он уже наработал, и его люди идут следом за а, ним, шаг за шагом. Он закрыл свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода, а вот 1000 рублей идет а, спонсору, и 2000 реинвест идет за спонсором на третий стол. Вы можете, вот посмотрите в структуре, у вас кому нужна помощь. Вы можете выставить любому своему партнеру в структуре. Например, у второго партнера только два партнера. Вы ему взяли и поставили реинвест свой. И он закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. 6 тысяч идет в накопительный. Вы помогли своим реинвестам второму партнеру. Третий партнер закрыл свой третий стол и пришел, стал к вам на это место. 6 тысяч идет в накопительный. И теперь со второго и с третьего все это приплюсовывается. И с накопительного покупается автоматом за 12 тысяч, стол выплат. Первый партнер. Закрыл свой четвертый и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 12 тысяч на баланс для вывода. Точно так второй партнер закрыл свой четвертый стол и принес вам на баланс для вывода 12 тысяч. Третий партнер принес вам опять 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы делаете сколько? 39 750. Вы Можете ставить их на вывод, вы можете периодически, как только поступают вам деньги на баланс, нужны вам деньги на жизнь, пожалуйста, ставьте на вывод и выводите. Не держите деньги в кабинете, деньги должны быть у вас дома, в ваших кошельках, на ваших банковских картах. Поэтому всегда отработали, поставили на вывод, оставили то, что нужно для работы. И теперь я сейчас хочу вас познакомить именно те, которые не знают об этой площадке, не слышали. А вот я вам сейчас и расскажу. Эта площадка у нас Golden Ring Mini, которая у нас дает переход на нашу любимую площадку Golden Ring, Золотое кольцо. Что нам а дает удвоитель. Как я уже говорила в начале о том, что на эту площадку можно входить а, с 2000. Но можно миновать этот э, этот удвоитель, который нам дает в обязательном порядке. Вы должны пригласить два человека, которые вам дадут 4000 переход э, именно в первый блок. Ребята, но можно сократить в два раза количество приглашенных партнеров и сразу зайти на 4000 Наш бизнес полностью управляемый, и вы всегда наверху, а под вами ваши партнеры. Итак, вы пригласили первого партнера или же ваш партнер первый. Закрыл свой удвоитель, если вы зашли, ой, здесь два партнера, закрыл свой удвоитель и пришел, стал к вам на это место. А вот когда второго партнера ставить, вы всегда позвоните своему спонсору. Как я говорила, что у нас на этих площадках есть реинвест по броне спонсора. И спонсором нужно дружить, и спонсор вам поставит ваш реинвест именно в ваше плечо. А вот под второго, под второго выставите бронь третьему. Это может быть партнер первого партнера, это может быть второго партнера. А у первого будет реинвестное место. И вы выставите ему сюда, в его плечо. И получите на баланс 3 700, И за 300 рублей активируется площадка Клевермени, где вы будете постоянно крутиться на этом столе и постоянно получать по три уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждение. А вот четвертый партнер и пятый партнер вам дают вообще двойную выгоду. Они закрывают, дают переход во второй блок за 8000 и плюс закрывают ваше реинвестное место. А вот под четвертого поставьте шестому бронь, а у четвертого будет реинвестное место. И теперь вы получите уже не 3 700, а 3 800 Потому что 100 рублей идет, у вас уже пассивный доход, вы закрыли свой первый блок. Не надо, ребята, вот здесь вот ставить, вот дальше еще, как вот делают в некоторых командах. Мне прям совсем не нравится эта вареная колбаса. Да что ж, вы выжимаете с одной матрицы по 10 выплат. Ну, не надо этого делать. Ваша цель куда? Ваша цель прийти именно вот туда, на золотое кольцо за 20 тысяч, вот где деньги крутятся большие, миллионы. А здесь мы получаем, вот получили там на жизнь, на, заплатили за квартплату, что-то себе купили, а вот наша цель, где заработать миллионы. Итак, за вами идут ваши партнеры, ваши реинвесты. Реинвесты ваших именно партнеров до пятого уровня. А вот первого будет это реинвестное место, когда поставите третьего. И получите тысячу рублей на баланс для вывода. А вот четыре и активируется за три площадка Клевер, где вы будете также получать пассивный доход, на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Здесь у вас четвертый идет и пятый партнер. Они вам делают двойную выгоду. Они дают вам переход за 20 тысяч. А плюс еще 4000 приплюсовывается с реинвеста первого. И плюс четвертого и пятого 8000. И 16 и 4 это 20. И вы переходите на площадку Golden Ring. Вот там у нас действительно крутые деньги. А вот здесь вот можно еще получить одну выплату. Так как это ваше реинвестное место. И вы выставите бронь под четвертым. И вы... В... У четвертого будет это реинвестное место. И вы уже получите не тысячу, а две тысячи на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, все, вы перешли на площадку Golden Ring. А на этой площадке, самая моя любимая площадка, здесь у нас вообще миллионы. ребята. А, вот, честное слово, знаете, сколько у нас здесь стало миллионеров? Именно на этой площадке. А, а, супер. Супер-супер. А, вот вы перешли на эту площадку, а за вами идут ваши же партнеры. Ваши. Реинвесты ваши и ваших партнеров. Все идут именно сюда, на, на эту площадку. Итак, приходит к вам первый партнер. Второго партнера, когда ставить реинвест по броне спонсора, дружите со своим спонсором. А спонсор это а, ваши в сетевом маркетинге, это отец и э, мать, родные. А когда ставите третьего партнера сюда, у вас у первого реинвест. Вы сами выставляете своему первому партнеру, выставляете вы реинвест. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнер, они вам дают, как я уже говорила, они будут всегда вам давать двойную выгоду. Они дают переход за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. А вот от четвертого поставили шестого. А у четвертого реинвестное место и получили опять 20 тысяч на баланс для вывода. Больше не надо выжимать из этой матри из этого стола. А вот перешли в следующий стол. А во второго поставили это реинвестное место. По броне спонсора, по второго выставили бронь третьему, а у первого будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к четвертому и к пятому, и у вас активируется третий стол за 100 тысяч. А вот еще раз получите, можно с этой. Выставите бронь и сюда поставьте своего партнера или Реинвест вашего партнера. я а здесь у четвертого будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч. А пока доходят наши партнеры сюда, на третий блок. Это полностью у нас стол выплат. Да? Ваша зарплата у некоторых уже по 40, по 50, вернее по 60, по 80, у некоторых даже по 120, а тысяч уже есть на балансе. А вот он наш этот стол, который нам приносит миллионы. Здесь сюда будут идти все ваши партнеры, все ваши а, реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И вот здесь, вот когда третьего партнера вы поставили, приходит к вам, становится по вашей броне. У первого будет выставлена выставляете бронь, потому что это будет его реинвестное место. И получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 10 клонов летят на площадку World Money. Один клон летит за 5 тысяч тоже на площадку World Money на четвертый стол. И 50 клонов летят на площадку PD это ваш постоянный будет пассивный доход». А вот четвертый партнер, когда приходит вам 100 тысяч на баланс для вывода, пятый тыс, э, приходит 100 тысяч на баланс для вывода, а эти четвертые и пятые, они постоянно будут вам давать двойную выгоду. А вот четвертого поставили шестому броню, четвертого реинвестна, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И опять, и опять, и бесконечно. Ребята, маркетинг это наша изюминка нашего фонда. Поэтому я с огромным удовольствием всегда говорила и говорю о нашем фонде. Ведь в нашем фонде нет ни в одном проекте никаких таких заработков. И нет и никогда не будет такого маркетинга, как у нас. Ведь этот маркетинг выдумал из головы нашего админа. И хочу вам сказать... Возьмите ручку, наверное, и запишите. Хочу, чтобы вы прочувствовали то что, вот, то, что я вам скажу. Первое, что это, некоторые говорят о том, что да, у меня есть мечта, у меня есть цели, но а где они? Они? А у меня, я говорю, где вы их записали? Они у меня в голове. Никак в голове не могут быть записаны ваши цели. Ваши цели должны быть вот здесь у вас в компьютере, в папочке, должна быть ваша мечта и мои цели. Пропишите, пожалуйста, иначе это будет просто. В голове это ваши ну, воздушные замки, так можно назвать. Возьмите и пропишите все в блокнотике, сложите это все в папочку, и оно должно быть у вас быть внутри. Но ни в коем случае никогда не э, выставляйте свою, э, свои цели и свою мечту в соцсетях. Не надо этого делать. Второе. Запомните, ребята, никогда не показывайте свой кабинет с заработанными деньгами. Вы когда-нибудь видели, чтобы я показала вам, сколько у меня заработано? Нет и никогда не увидите. Я могу вам просто показать чек о том, что на почту мне пришла выплата, а там сколько-то я поставила на вывод, а сколько-то через, вывожу через новых партнеров. Никогда я этого не делала и не буду. Запомните, у людей, разные люди, существует и белое, и черное, и вся, и зависть. Всегда зависть вам обязательно кинет нож в спину. Вы прервете свой поток, приток своих денег к себе, понимаете? Никогда этого не делайте. Я вам даю чисто, вот от всего сердца даю вам этот совет. И чтобы быть успешным в бизнесе, ребят, надо применять всего лишь три правила. Возьмите тетрадь, берите ручку и записывайте. Первое. Говорить с людьми. Второе. Говорить с людьми. Третье. Говорить с людьми. Пункт второй. Дубликация спонсора. Первое. Спонсор достается тому, кто его достает. Второе. Ничего так не мотивирует, как чек вашего спонсора. Вы все равно знаете о том, что ваш спонсор больше вас все равно заработает. Запомните это, ребята. И хочу вам еще а, сказать, верьте в себя, ставьте цели и двигайте их. Помните, что для достижения настоящего успеха легких путей не существует. Как бы вам не было а, сложно. Никогда, ребята, не сдавайтесь. Побольше общайтесь. Люди и деньги к вам приходят в бизнес через других людей. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Это вот запомните, запишите себе. Как можно больше общайтесь. Ведь деньги не на деревьях растут, ребята, а, а деньги находятся в карманах у людей. И где мой результат? Всегда держи картинку своего светлого будущего в голове. Вот. А вот цели и свою мечту пропиши, пожалуйста, письменно. Твой результат – это только твои действия. И, конечно, хочу напоследок сказать. Лучше быть, ребята, в последнем списке миллионеров.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 Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию, рассказать, показать маркетинг и получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг дает возможность получать профессию 21 века. Это профессия сетевик. Это человеку дает право. Профессиональный комму... э, коммуникатор и психолог, учитель и маркетолог, экономист и бизнесмен, промоутер и спикер, управленец и, про... и продавец, журналист и политик, актер и дипломат, философ и просто хороший человек. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Ольга Арзуманян. А те ребята, которые будут смотреть мой ролик на YouTube-канале, добро пожаловать в мою команду.